Вот эта серия Мир математики издательство до да, гостини. Крупным планом покажу книги. Привлекла на меня тем, что я видел такую книжку Загадка Ферма. Трехвековой вызов математики. Когда я в школе увлекался математикой, я знал теорему Ферма. Не пытался не пытался ее доказывать. И мне стало интересно, если. Во-первых, я не знал, доказали или нет. И эта книга говорила о том, что, собственно говоря, британец Эндрю Уайлз, гениальный математик, вышел схватки победителем, то есть доказал теорему фирма. И мне стало интересно, как он это сделал. И надо сказать, что это первая книга, эту первую книжку в этой серии я прочитал с огромнейшим интересом. Дальше я купил еще несколько книг. Значит, одни были посвящены, вот так вот мы, наверное, покажем их с торца больше истории математики. Часть книг. Вот так вот. Посвящена современности. И две книжки стоят особняком. Это математика жизни. «Численные модели в биологии и экологии» и «Обман чувств, наука перспективе». Почему я эти книги купил? Первое. Они продаются запечатанными, и все, что вы можете предугадать о том, что будет в этой книге, это вот маленький такой небольшой абзац, говорящий о том, что в этой книжке. И он... Вроде бы и правдив, но не говорит вам всей правды о том, что вы там увидите. А цена этой книги сейчас порядка 270-280 рублей, что за такую толщину не очень и мало. Продолжаем свой рассказ о тех книгах, которые я э, прочитал. Начнем по порядку изученного. Загадка фирма. Мне очень понравилось, я понял э, те проблемы, с которыми столкнулись математики, доказывает теорему Ферма. Мне стало понятно, почему многие доказательства теорем длятся веками, ну, десятилетиями веками. И мне пришлось ломать голову, когда ты видишь вот такие вот формулы. Справедливы они, несправедливы, даже если они простые. Сейчас найдем что-нибудь такое подходящее. Ну, да, да, да, да. Вот даже когда пишут «нетрудно увидеть», авторы книги пропускают часть доказательств, и в связи с этим мне пришлось поработать ручкой, бумагой. Вот два черновичка я оставил, чтобы показать вам. Приходилось доказывать какие-то э, суждения, э, либо проверять доказательства. А почему? Потому что в некоторых местах есть опечатки, ошибки. Это меня, конечно, опечалило. В первой книге, наверное, эта печаль была не очень сильная, а вот когда я начал читать дальше, следующая книжка была у меня про истину в пределе, она проставилась еще одним моментом, о котором я выкладывал в соцсетях. Очень понравилась книга «Неуловимые идеи и вечные теоремы». Это все те теоремы, которые сегодня не доказаны. а как цифровой революции» купился на алгоритмы вычисления. Было достаточно интересно, но надо сказать, что э, больше энциклопедического класса книга про алгоритмы там не очень много. Ну и особняком стоит книга «Истина в пределе». Она связана с теоремой Ферма. У нее часто ссылки идут на элементы математики доказательства. Ссылки идут. Здесь меня поразило то, что написано на 135-й странице. Я не знаю, вы видите в это или нет. Вот такой попробую показать. Что написано в последнем приложении? Можно без привлечения сказать, что Каши превратил деликатный эротизм Эйлера в порнографию. Это, конечно, круто для книги, на которой стоит... Где-то сзади там... А, да, да да да да 12+, но с другой стороны, значит, и в математике есть порнография и эротика. Это было достаточно занятно. В результате по прочтению вот этой серии вот этой серии книг, у меня сложилось неоднозначное впечатление. Я бы оценил удовлетворенность покупкой этой серии примерно на 60%. Это было связано с большим количеством опечаток, которые для математических книг, наверное, не очень хороши. И вот один из опечаток, который доставляет сожаление. Смотрим. вызывает чувство сожаления о том, что не очень четко подошли к работе корректоры и редакторы. Вот смотрим объяснение, как Аристар Самоцкий определил, насколько Луна дальше, чем Земля. И вот в эту точку смотрим. Значит, нужно вычислить отношения ТЗС, Д – Земля-Солнце, Д – Земля-Луна. Дальше выйдем формулу ДТЛ на ДТС. То есть можно предположить, что Л – это Луна, а С – это Солнце. Причем все корректно, как принято в математике, пишут. Где? DZS – расстояние от Земли до Солнца, а DZL – расстояние от Луны до Луны. И опять же переходим к латинским обозначениям. То есть, видимо, они писали все на английском, перевели, а в формулах у них не перевелись обозначения. Это означает, что если будет читать неподготовленный человек, то, в принципе, он не поймет, о чем здесь написано. Печалька. А второй момент. Книги копируют элементы одна из другой, и иногда, если это касается формул, они представлены по-другому, что неподготовленному уму к математике уму читателя будет достаточно сложно переваривать. И мне приходилось вспоминать, где же я это видел, в какой книжке, а как там это было написано, точно так ли там было написано, приведена формула или какое-то доказательство. Это меня, честно говоря, расстраивало. И на такой печальной ноте я закончил изучение первой серии книг. Впереди у меня были книги, которые ближе к современности. Это теории вероятностей». Она мне интересна. «Математика в экономике». Я занимаюсь темой личных финансов, и поэтому взял для того, чтобы понять, что можно отсюда извлечь. И, соответственно, статистика, которая связана в том числе с вероятностью, и это я использую в своей работе. Когда я прочитаю эти книжки, я дам о них отдельные отзывы. И еще два коротких отзыва про книги, которые стоят особняком. Это «Математика и жизнь». Это книга, которую я почитал с удовольствием. Она касается применения численных моделей в биологии и экологии. Конечно, это не детальная книжка, она говорит больше об истории применения этих моделей. Но здесь я столкнулся с матричным исчислением. Книжка «12 плюс» матрицы я изучал на каком-то курсе на втором или на первом в институте моих забытых знаний хватило, чтобы понять, как, какие операции с матрицами, как здесь применяются, но я не понимаю, для кого эта книга, наверное, больше для вундеркиндов, потому что э, неподготовленный школьник, он просто пропустит 25% этой книги и не поймет из-за того, что не понимает, как работает формула, либо вынужден будет детально разбираться. Тем не менее, э, то, что здесь написано, поменяло мое представление о биологии, экологии, о том, как современные ученые работают в этом направлении. Вторую книгу «Обман чувств перспективе перспективы» я еще не дочитал, вот примерно так нахожусь. И Эта книга мне очень понравилась. Я рисую, рисую после курса правополушарного рисования, и рисую, так, так сказать, на эмоции. Как получилось, так получилось. Я понимаю, что многие мои картины неправильные, потому что у меня нет академических знаний. Собственно говоря, намалеванные. И вот в этой книге, в этой книге, и вот в этой книге раскрываются секреты, как сделать реалистичным изображение, как к этому пришли художники эпохи Возрождения. Я по-другому взглянул на, давайте посмотрим еще раз, на многие картины и почему они такое впечатление на нас производят, какие-то реалистичностью свои, какие-то нереалистичностью. В общем, это было даже некое откровение, потому что этой темой я никогда не интересовался. И, наверное, вот этой книге я готов поставить 5 баллов. Что меня поразило? Что меня поразило? Что, например, вот для этой картины расскажу как она называется? «Пьера де дело Франческо, Алтарь Монтельфель Монтефельтро. Монтефельтро, Галерея Брера, Милан, 1472 год показано, как по элементам картины можно восстановить размеры нарисованного изображения, то есть что из себя представляло в натуральную величину это церковь или храм, в котором находился алтарь. Сейчас попробую быстренько найти. Вот до компьютерного моделирования в натуральную, ну, не натуральную, а компьютерного моделирования как выглядело. Да, вот. как выглядела эта церковь, как были расположены персонажи, откуда падал свет и все это на основании теории перспективы, математики и это, конечно, было потрясающе ну, например, еще один как нарисована картина и как она должна была видеться зрителю и оказывается очень важно Художники того времени, когда они рисовали картины на заказ под конкретные замки и помещения, они учитывали размер этого помещения, учитывали точку, от которой, с которой зритель смотрит на картину. И когда мы смотрим сегодня в музее, мы видим, собственно говоря, искаженное представление, поскольку то, как картина повешена, не соответствует изначальному замыслу художника. И мы видим в ней искажения. Почему мы видим не искажения? Потому что художники рисовали с искажениями, зная, с какой точки картина будет просматриваться. Ну вот, э, такая интересная серия. Впереди еще отзывы о вот этих трех книжках, если я не куплю чего-то нового. Э, ждите. Я наконец решил поставить точку в отзыве на серию «Мир математики» и Точка эта заключается в том, что я фактически отложил чтение этих книг, потому что мне в руки попала более интересная серия «Наука. величайшей теории». И у меня есть возможность. Это тоже издательство гостини И вы сможете посмотреть отзывы на эту серию в том числе. Итак, почему я не буду рассказывать про эти книжки? потому что они мне показались слабее, чем эти. Моя рекомендация по этой книге примерно следующая. Если вам интересна математика, если вы хотите поднять свой кругозор, и вам не скучно будет считать книги с формулами, есть смысл покупать те темы, которые вам интересны. Можно ли покупать детям? Конечно, можно, но, скорее всего, многие вещи они там просто не поймут. Не поймут. Можно покупать детям, которые занимаются математикой, им интересно будет разобраться с этим. Ну, как-то вот так. До следующих встреч.